Так, ну вот сегодня уже утро, вот с самого утра уже пришел лид, чат-бот мне сообщил, что пришел приглашенный, видите, в 9 утра 39 минут, дальше человек посмотрел первую презентацию и запросил доступ к обучению, вот, можно нажать на кнопочку рабочая тетрадь и сразу же перенаправляйтесь, соответственно, в рабочку, где у вас вот этот лид. Вот я с ним уже созвонился, познакомился, парень находится сейчас в Турции, вот, работает, ну, вообще профессиональный футболист, вот, поговорили с ним, объяснил ему, что он делать, с чего начать, как пройти обучение, все показал, дал доступ. Значит, каким образом мы с ним связались? Я увидел, что он посмотрел, соответственно, видео, вот видите, вот 100% пишет, вот эта вот шкала 100%. Вот, он досмотрел видео до конца, соответственно, дал доступ к обучению, у него появился, появилась возможность записаться. Вот, я ему, соответственно, сразу же написал в системе. Вот он, видите, онлайн сейчас зелененькое горит. Он как раз зашел, начинает обучаться. Вот я ему написал сообщение, потом я э, параллельно еще и связался с, на мессенджере с ним. То есть смотрите, как это работает. Все это очень быстро делается, не надо ничего там вводить. Просто нажимаете на кнопки. Вот он уже с компьютера, смотрю, зашел, хотя изначально заходил с телефона. Вот здесь я просто нажал на вот эту иконку вайбера. Раз. Раз. И, соответственно, меня перекинуло к, ним, ну, к нему в диалог. Вот я ему написал, Дима, здравствуйте, здравствуйте, получил заявку на обучение. Если свободный, там, 10-15 минут, да, вот, соответственно, дальше мы с ним созвонились, и я ему все объяснил. Вот так работает система. То есть, очень быстро, скажем так, ничего сложного, пришел лид, дальше с ним работаете, объясняете, показываете. Вот, никаких сложностей, и вот так работает система. Все очень быстро, нажатием плавишь, можете связаться, увидеть, система все видит, все фиксирует и помогает.